Так, ну что, всем привет, продолжаем нам Anomaly Expedition 2.2.1 Те ссылки в описании на скачивание а, Так, подожди, давай сразу звук еще потише сделаю Ага, вот так вот Замечательно Так, ну вроде всех монолитов, монолитовцев перестреляли, блять, не всех еще оказывается Так, есть чем хиляться Должно быть Давай барвинок захаваю. Где там хрен сидит? Вы его видите, я не вижу. Я поближе подойду. Ладно, давай нормальный хил сожру. Сохранюсь. У меня пока остается только одна хилка. На всякий пожарный. Но я обязан тут пройти по основному квесту, скажем так. Вот там степта еще стреляется. Угу, по мне стреляет. Гад. Братан, я тут столько уже хила оставил, а тут столько уже, блядь, я не знаю, костюм свой взорвал прям, репью. Давай, вот так, плюс нашивки бандитов. Ты, блин, подойди хотя бы поближе для приличия. Ах! Давай я подойду поближе Так И он попал в эту ебучую щелочку Все, разбил его Дай Барвинок пока Пожрем гранатку возьму вот это возьму вот это вот все возьму песик свой давай на продажу пойдет 83 ты при 70 да вроде ай бинтов не слушай бинк есть бинк есть значит живем по что-нибудь а, попью а что попить? Вот попить. Еще багвинок. Гадиан много? Гадиан немного? Я надеюсь, там больше никого хрена не сидит. Ох, давай, ладно, гмейскую аптечку. Соберу с них все это Это был тяжелый прорыв Это прям было мега эпично Вот это вот возьму а, Так Вот это возьму на продажу Вот это Так перевес у нас небольшой пока что Вот так вот. Отсоединить глушитель. Так, тут глушитель не отсоединяется. Так, вот это тоже на продажу пойдет. Мы тут сейчас мега богатые станем. Отсоединить прицел. Здесь тоже давай отсоединить глушитель. Это я разряжу. А, переместить. Разрядить. Отсоединить. Переместить. Все, перевеса прям дикого нету. Вот это давай перемещу еще ему. Так, ну и хилок тоже, блин, у них почему-то нету ни у кого. Так, ну ладно, главное мы их взъебали. А, так. но ну одним барвинком мы счастлив не будешь. Сожаление, Аган. Так, давай на F4 будешь. На F4 пойдешь, я говорю. Вот так. Ты пойдешь на F1. Ты пойдешь на F2. Потому что нормальной, адекватной медицины у нас нету. И нас еще и радиация. Ну что, двигаем дальше, блин, выхода нету. Я не знаю, как мы с таким уровнем проживем, блин. Давай водки, что ли. Где там водка, блин? Я штаскал ее. Не, давай воду выпью. Ай, не. Надо водочки. О, фляжка с водкой. Так, давай сейф. Патроны. Патроны вот эти заряжены что и требуется у ну, тебя блин братан может какая медицина бы у нее тоже ни хрена нету а, разрядить отсоединить глушитель, выбросить патроны хреновые выбросить А, живем, живем, живем Так, этим не потеряешь уже костюм Вот этим, наверное, да? Да, плюс, плюс, плюс, плюс Ошибка бандита Так, теперь вот это Нет, это еще не подойдет нам Так, ты со скидки процентов 75% восемьдесят девять восемьдесят так, надо скарб починить немного плюс нашивка монолита все, сейвик идем дальше Надо было прям медицину прям вообще полностью скупать. Я, наверное, на случай таких загуб, прям мега, прям жестких, я буду так поступать. Так, нам вот сюда. То есть там еще подниматься вверх на горку. Так, там вроде никого не сидит. этой херни избавлюсь этих патронов избавлюсь этих ну чисто так от перегруза еще избавиться они здесь короче еще псевдогигант замаслали Ой, опять у нас перевес Так, выбросить. А, блин, не то схавал. Так, дирку леса мне, пожалуйста. Сейф. Ну что, давайте дальше прорываться. Уже больше никто не сидит, я надеюсь. Идем за стрелком. Что могу сказать? Сказал, что там чувак, монолитовец. Так, ну одного выкинули. Там его подружка еще прибежала. Что блин, что блин, откуда? А вон он, гад, где трется. Ух, жестко, блин, блин очень жестко. И как же мне тебя достать? Блять. Я его не вижу. А вот он, блин. Господи, блин. Давай еще раз. Жесткие серии пошли, да? Так, я готов, товарищ. так уже больше никого нету а, так давай музычку еще потише сделаю вот так вот ты блять откуда взялась ты жопу отстрелю Так, по здоровью. По здоровью все хреново. Давай тебе сюда. F1. Ампулку морфина схаваю. Бинтик. О, аптечка нормальная, человеческая. Так, ты пойдешь на продажу вместе со мной. Так, аптечку мне можно на слот какой-нибудь назначить. Ты где, блин? Дядька. Так, все. Что у вас там бабахает? Там, блядь, кто там, блять, кто там? барвинок. с вышки мне, короче, выхлестнул, я понял. Короче, надо еще вышку отработать. Надо еще вышку отработать. И музычку давай потише. Так ну это вы словил там пару пуль. Ну все, он там все. Идут вроде еще один товарищ тусил. Угу. Так, вы мне там не поломали оружие, я надеюсь. Так, а патроны у меня заканчиваются, слушай. Сейчас будем надо до двоих переходить. Так, так, так, так, так, так, так. Медицина, медицина, медицина нормально есть. Да-да-да. Как да, да. Монолит уже, блядь, не знаю, чем хиляться, понимаешь? В чем херня на находится. О! Я уже просто заигрался. Вон, как же мы их смотреть. Больше никто не хочет на меня выйти. Оо! Задолбалось, блядь, этой толпой, блин Воевать уже, блин. То с наемниками, то с монолитовцами, блядь. То военные мы там, блядь, не знали, как уже свалить от них. Тут даже укрытий нормальных нету, блин, от них отстреливаться. Они просто напирают толпой там. Один, два, три, я не знаю, блин. чтобы боеприпасов, блять, на них нету. давай давай давай давай давай давай погнал э, ну хотя бы того забрал Ну сейчас можно от этой стенки подействовать вот так вот аккуратно господи кто считал смерти мои за эту серию Живем. Музыку делаю тихо, тише и живем. Нереально прям количество их тут У меня вообще хилов нету никаких. Я сейчас даже сохраняться не хочу. Братан, ну у тебя, блядь, ну почему у тебя нету ни хрена, а? Не, ой, есть какая-то хрень. Да хотя бы хватит, остановлю. Так Всякие ампулы, хуямпулы. ампулы Что ты даешь? Ну ты хил, наверное, даешь, да? Я этих бомжей даже бобрать сейчас не могу По-человечески Сиди, блин, хрен все на вышке. Господи, сколько же тебе надо было всадить, чтобы ты наконец-то вдох. Пока что у меня муха тут больше всего гадует. Это уже кто-то там из-за забога по мне стреляют. Да, да, да. Ну давай уже подошьюсь, блять. Ну что тут поделаешь, да? шкура псевдогиганты использую. С одной перекушу, блин. попью воды и все равно хочет играть блин и хочет и все ему мало блин да, короче слышь видишь там еще один хрен залез еще и крест какой-то сделал я надеюсь что блять это подкрепа блять блять все равно кто-то блин по мне стреляет Так аптечку нормально завязал. Сейчас у нас выхилит тут. Вон там хрен на вышке сидит. Блять, стреляешь, да? Ничего, я сейчас на симпате выйду блять. А ты не выедешь. Пиздец, ну он жилучий. О! Медицины больше нету. Так, а здоровье наше уходит. Постепенно. Надо искать. Так, у тебя нету медицины. И вот вагох хрена тоже нету медицины. Давай, стимпак. Живем Все еще живем Ну, ребят, ну можно, блядь, хоть какую-нибудь аптечку мне, Хоть небольшую, блин Хоть какой, блин, гребаный стимпачок Ну, а бинтик есть, ладно, сойдет О, вот еще аптечка. О! Выбросить. Выбросить. Это типа кто-то еще пытается по нам стрелять там. У кого-то еще, мать его, остались вопросы ко мне. Так, надо медицину немного сгруппировать. Дай покурим немного, что ли. Ему хочется хавать Персонажу нашему и Он все равно еще хочет хавать Все, хавать теперь он точно Он 4 батона, батона съел за раз 80% 90% Давай вот так Ага Так, и надо шлемак подчинить немного Так, так, так. 80%. Не, не то. Блять, что я использовал? Я использовал не то, что хотел. 75. У меня сколько там? 67. Ну, слушай, у нас проблема сейчас со шлемом будет. Прям такие хорошие проблемы. Да, я ничем не смогу его починить. Здесь только не надо, у кого нибудь из них там. на набор. вы серьезно кому там блять не имется на вышке что ли сидит да на вышке он смотри сидит Готов. Ну вы, блядь, ответите еще домой костюм. Так, а мне сюда надо идти, да? Я немного перебежал лишнего Сейчас перец на эту основную базу монолита Мне нету Желания, возможности, сил У меня даже есть подозрение Что я сюда прям зашел Это тоже лишнее было сделать. Если мне удастся повторить этот подвиг, то он точно заговорит со мной после того, как я найду его. Это мне, блин, куда? Это туда как-то за забор попасть надо. Я знаю, тут туннель есть один. А, я понял. Это мне меня все равно надо будет обходить, вот так вот и идти. Вот она просто снизу находится. О. Здесь что, блядь, заминировано было? А не, о, смотри, чувак новый на вышку залез. У меня гранатой подорвал, или чем это он. <связи> ну, кстати, их так на вышке тут подлавливать... Можно очень лихо? Давай звук потише сделаю. Че, давайте продолжим прорыв уже в следующей серии. Я сохранюсь тут на троечку. Вот. Ну а с вами был ЗЗП. Я жду от вас лайки, подписки. Вот. Всем пока.